Всем привет! Мы находимся в городе Одесса, в конференциале, отель из Черномора. сейчас я сзади покажу, какая у нас движение. Вот, поэтому смотрите, партнеры, друзья. А? Скажите, пожалуйста, вы откуда? Из Одессы. Ух ты! А зачем приехали? Зачем подошли сюда? Что будет здесь? Можете тут в словах сказать? Мы являемся ассоциированными членами производственного кооперативы Сала. А вы все из Одессы? Мы все из Одессы. Это моя вот. бригада. Это моя команда. Всем привет. Молодая и красивая. А вы откуда вас? Садиес. Тоже Садиес. Тоже приехали на мероприятие, да? Да, конечно. Но это шлахатрон. Здесь никто не зарабатывает, честное слово. Зачем? Зачем? Мы что мы поверили в этот Мы Поверили. Это не Мы поверили, мы зарабатываем. А другие, хоть думаю. Александр, вы зачем сюда приехали? Мы приехали на украинскую конференцию для того, чтобы в курсе событий. Мы приехали сюда всей своей командой. Вот она.